Социальный мир, тот, в котором мы живем, мир людей, делится на четыре касты. Кастовость определяется уровнем информационным уровнем сознания. Соответственно, чем выше уровень, тем больше, в большей степени, больше, больше касте относится человек. Различают четыре базовые касты: это каста земледельцев, каста крестьцов, каста воинов и каста правителей. Именно в такой иерархии. Сейчас, конечно же, идет борьба между кастой воинов и кастой купцов за право находиться в иерархии выше. Собственно говоря, то, что мы сейчас с вами имеем, это эффект этой варианты, Деньги предполагают, что они будут управлять политическими процессами. Всячески пытаются нам это дело доказать. Каста воинов активно сопротивляется. В касте воинов в нашем в нашей социальной среде, имеют отношение люди, которые по праву, подчеркиваю, это ключевое слово, не по должности, а по праву, по разуму своему, принадлежат не только к воинскому сословию, как раз вовсе нет, к воинскому сословию нас кто только не принадлежит. Здесь имеют отношение в большей степени люди, которые углубленно занимаются каким-то процессом, то есть они не поверхностно занимаются, а именно глубоко. Ученые, исследователи, литераторы, писатели, все, кто занимается делом не денежным, как ни странно, но управленческим, в какой-то своей определенной сфере, не вообще управленческим, а каким-то своим кусочком, отвечая за его целостность за его функционирование, за его взаимосвязь с другими структурами. Вот человек, который способен на такое мышление и на такую деятельности, обоснованно будет причислен к касте воина. Каста купцов отличается от касты воина в том, что в сферу своей необходимости она не может смотреть на процессы глубоко и внедряться в них глубоко. Она смотрит на процессы поверхности, устанавливая внешние и внутренние связи между различными процессами. Эффектом такой деятельности является право на деньги, да, потому что быстрая коммуникация, быстрая передача информации она в этом мире нужна и соответствующим образом оплачивается. Деньги с точки зрения магии это не причина, а следствие функционирования такого взаимодействия. И то, что это следствие стало очень важным для людей, говорит о том, что каста, которая этим процессом руководит, каста, которая этим процессом руководит в этой конкурентной борьбе выиграла. Пока. Выникает. Но это временное, внешнее, кажущееся явление, поскольку неумение их смотреть На процессы глубоко всегда заставляют их, что называется, заигрываться. Они набирают большую скорость, но, к сожалению, не умеют тормозить. Они а умение тормозить всегда связано с тем, что рано или поздно у тебя на пути попадется препятствие, с которым ты не сможешь справиться, которую не сумеешь обойти, потому что каста купцов, так же как и каста земледельцев, очень инертная, они не могут оторваться от привычного. Но если каста земледельцев не может оторваться от привычного места, то каста купцов не может оторваться от привычных связей. Это обратная сторона медали. Поэтому, причисляя себя к той или иной касте, прежде всего, да, мы не можем полагаться лишь на свой разум, нам бы хотелось быть. Нам это показывает права, которые мы имеем в жизни. Те права, которые мы имеем в жизни. Воин может не иметь денег, но иметь на них право в том, что он всегда их может раздобыть, всегда. Человеку из касты воинов никогда в жизни не откажут в кредите, никогда, просто не сумеют, даже если у него кредитная история крайне отрицательная, большие минусы. Человека из касты воинов никогда не обханят на улице, не смогут, язык не Особенно, скажем так, люди из торгового сосуда, они не сумеют это сделать, вот это внутреннее ощущение, что вот сейчас не надо, вот именно с этим человеком не надо. Да? И такую картину стоят, в очереди продавщица, два человека. Первый человек, мужчина, говорит, дайте мне, пожалуйста, 20 200 грамм сыра. Продавщица очень вежливо взвешивает, разворачивает, расплачивается с ней, она говорит, на 20 рублей больше, ну ничего страшного, потом занесете. Человек запирается с рукой, следом также человек, мужчина, то же самое просит, взвесьте мне, пожалуйста, 200 грамм сыра. И тут продавщицу как подменяют, у как рубильник просто уже опустили, я тебя что тут взвешивать буду. Много вас тут таких ходит, бери вот сколько есть. Вот этот кусок есть и бери, резать я ему тут буду. Что с ней случилось? Два человека с одной и той же просьбой, приблизительно одинаково одели. Но вот это ее торговое чутье понимает, вот с этим с первым не надо спорить, надо ему взвешивать, порезать, завернуть, поцеловать куда следует и идти. Да? А второй касты земледельца. И она очень четко почувствовала. Да, она это очень четко. Это смотрится по эффекту, поскольку мы люди субъективно, ну, скажем так, не можем абсолютно да, правильно оценивать ситуацию, мы обратились к арканам. Арканы нам должны были показать, кто мы есть. И арканы нам рассказали, что каста человека определяется не потому, что он о себе думает, да? даже не потому, что как к нему люди относятся, хотя это важно. А потому что у него за спиной есть, в смысле информационных возможностей, его реинкарнационная память, сказали нам карты, его родовая сила, сказали нам карты, и вот совокупное, совместное объединение этих двух величин является определением бытийной массы. Если бытийная масса попадает в сегмент, который относится к лимитам воина, значит и воин, если он попадает в купцы, значит купца, если земледельца, значит земледельца, а если правитель, значит правитель. Битейная масса мага изменяется очень, то есть она настолько высока, что она может позволяет ему универсально взаимодействовать с каждой из этих каст и мигрировать под нее, если необходимо. Он над всем. поэтому, как правило, если магия и бывают в человеческом обществе, только всегда по какому-то делу, никогда просто так. Соответственно, когда мы с вами разбирали 4 кассы, мы и попросили Тара, большие арканы показать нам этот эффект. И, конечно же, упомянули о том, что малые арканы и все более высокие и большие арканы Тара. Они в большей степени будут взяты людьми с касты воинов. Почему? Потому что их информационное состояние сознания позволяет им понять вещи, которые земледельцы не понимают. Ну просто не понимают. Прежде всего потому, что у земледельцев мало опыта. И этот фактор показал нам на одну особенность касты воинов. Они не инертны в одном своем каком-то конкретном опыте. Им интересно всё. Они углубляясь в некий предмет, который они исследуют, ни на одну секунду не забывают, что этот предмет надо исследовать в совокупности с очень многими факторами. И, соответственно, им надо учиться, учиться и учиться. Как только воин, человек воин, говорит себе, я знаю по этому вопросу все, то, в принципе, можно на нем ставить точку. Он свою работу закончил. Да, либо он через некоторое время, придет физическая смерть. Либо он планомерно будет опускаться сначала на касту купцов, потом на касту землюдельцев. Потому что упасть это проще, чем упасть. Теперь, что касается вашего вопроса. Если все, что я сейчас сказала, предопределило наличие в вас касты воинов, вы должны понимать о том, что это не профессия, а специфическое состояние сознания. Как можно узнать все? не испытывая интереса к этому миру, ну хотя бы какой то его части, которая поможет тебе эту связь установить. И такой поток, который мы называем любовь, поток, который позволяет в мире увидеть простейшие элементы, кирпичики, из которых этот мир состоит, и оценивать мир не по его сложностям, а по его простоте, и через эту простоту принимать его касте воинов совершенно не противоречит, а как раз напротив, он на... всячески способствует. Также мы с вами на волых арканах говорили, что распределение базовых потоков, управляющих потоков по кастам имеет тоже свою специфическую особенность. И поток любви в чистом виде, о котором мы говорим, а это очень высокий поток, одновременно с потоком знаний, да, из потока творения. Поток творения разлагается на два потока поток любви и поток знаний. Поток любви, как доминирующий поток, который присутствует в этом мире, предопределяет и в большей степени работает как раз на уровне касты правителей. и поэтому то, что воин пытается взять этот поток, это как раз говорит о том, что он движется по развитию выше, то есть он берет поток, да, сейчас сложный и непонятный для себя, но тем не менее изучая часть работать в нем, он уже делает вектор движения себе на уровне правителя. Меня это случило, я себя как бы не могу привести. Дело в том, что мы опять же с вами говорили, о том, то, что мы сейчас с вами разбираем, это дело не одной жизни. Если в следующем воплощении, если вы сумеете это взять, то поток любви будет также будет вам данный. Рабочим и, возможно, в той же кости воинов, а, возможно, и с нацелом на косту правителей, вы уже в, новом, в новой жизни, в новом воплощении, в новом теле, в новую эпоху начнете свою деятельность здесь, на этой земле.